А специально для зрителей нашего канала досмотрите ролик до конца и я расскажу как бесплатно получить программу для восстановления файлов Hetman Eraser. Большинство старых HDD дисков имеют ошибки или наличие плохих секторов, так называемых bad блоков. Такие блоки могут привести к нежелательным последствиям. Вы можете потерять важную информацию, это только вопрос времени, чтобы предотвратить потерю информации в HDD диска рекомендуется проверять их на наличие плохих секторов. Есть утилиты, которые помогут вам протестировать ваш жесткий диск и даже исправить такие сектора. В операционной системе Windows есть встроенные утилиты для проверки диска на наличие ошибок. Утилита CheckDisk, но эта программа не предназначена для диагностики и тестирования диска. Поэтому я хочу предоставить вам другие, более эффективные утилиты для тестирования исправление ошибок на жестком диске. Итак, начнем. Первая программа в нашем списке – HDD-регенератор. HDD-регенератор – это профессиональное программное обеспечение для диагностики, сканирования и исправления ошибок жесткого диска. Данная утилита способна не только находить ошибки, проблемы и неисправные блоки, но и исправлять их. Другими словами, вы можете использовать ее как инструмент для восстановления поврежденных секторов жесткого диска. HDD-регенератор может использоваться как инструмент для восстановления поврежденных домов. Если некоторые данные прочитать не удается или жесткий диск обнаружен, но не отображается в моем компьютере, приложение поможет обойти поврежденные кластеры и прочитать проблемные файлы. Для проверки работоспособности жесткого диска здесь есть специальный тест, а данные Smart помогает получить дополнительную информацию. HDD-регенератор включает в себя набор всех необходимых инструментов для тестирования и исправления ошибок HDD-диска. Программа поддерживает файловые системы FAT и NTFS. Имеет подробную статистику производительности и состояние жесткого диска. Есть возможность создать загрузочную флешку или диск. Режим предварительного сканирования. Быстрое сканирование поверхности диска. Мониторинг HDD в режиме реального времени. Подробнее о том как пользоваться данной программой у нас на канале есть отдельное видео, ссылка на него будет в описании. Следующая на очереди Windows Drive Fitness Test. Это еще одна бесплатная диагностическая утилита для жестких дисков любого типа и производителя, в которой представлена компанией и производителем жестких дисков Western Digital, но возможность тестирования с его помощью не ограничивается диском и Western Digital. Программа включает не только несколько функций сканирования дисков, но и возможность просмотра, смарт-атрибутов и очистки жесткого диска. Windows DFT хотя и предназначена для работы на Windows, но не сканирует и не тестирует тот диск, на котором установлена операционная система. Утилита поддерживает внешние диски и другие USB носители. Она отображает в своем списке только поддерживаемые диски и показать информацию о них серийный номер, версию, версию прошивки, емкость, статус. Кликнув на диске дважды, Вы увидите его Smart статус. Также есть возможность выбрать QuickTest или X-Test. Можно тестировать как один, так и несколько дисков в одном Кнопка Utilities представляет собой расширенное меню, которое отображается в отдельном окне от главного. Из него можно выбрать одну из дополнительных функций программы. Очистка таблицы раздела, очистка диска, короткий тест, долгий тест и так далее. Если вы не можете загрузиться с жесткого диска, Windows DFT можно запустить в режиме Live CD. Эта программа выполняет тестирование без перезаписи данных на диске, что является важным при восстановлении данных. Следующая в следующем нашем списке – Seatools для Windows от Seagate. Seagate – это бесплатный инструмент для диагностики и исправления ошибок, а также для тестирования производительности HDD диска. Эта утилита поможет вам обнаружить проблемы на диске, прежде чем вам придется обращаться в сервисный центр. К сожалению, данная программа совместима не со всеми моделями жестких дисков. Утилита может обнаружить следующие проблемы. Повреждение файловой системы жесткого диска, плохие блоки, ошибки чтения Windows и драйверов, системные ошибки, несовместимое оборудование, проблемы с загрузчиком Windows, наличие на диске вирусов, кейлогеров и других вредоносных приложений. Для начала работы. Вам нужно выбрать тест для диагностики и запустить его. По завершению вы получите результат с подробным отчетом. Если HDD диск прошел тест, вы увидите значок PASS, в противном случае он будет отображаться как FAME. Также следует учитывать, что тестирование жесткого диска может занять до 4 часов. Для экономии времени вы можете выбрать один из трех тестовых режимов SEGA SEA Tools может сканировать жесткие диски на наличие поврежденных секторов и восстанавливать их. Восстановление происходит путем попытки восстановления плохих блоков или записи нулей. Этот метод позволяет игнорировать проблемные сектора при чтении или записи структуры диска. HDD Health – еще одна бесплатная утилита для тестирования жесткого диска и контроля состояния его работоспособности. Проверяет жесткий диск на наличие ошибок его состояние и дает прогноз работы, индекс работоспособности, возможно проверка SSD и HDD диска. В главном окне инструмента вы увидите такую информацию – производителя, модель, версию прошивки, текущую температуру HDD диска, общее состояние его структуры и другие атрибуты в расширенном информационном меню, как и другие диагностические инструменты HDD Health, считывая техническую информацию Smart, которая определяет текущую производительность оборудования. Программное обеспечение не содержит никаких других компонентов для обнаружения ошибок и проверки на наличие поврежденных блоков. Программа подойдет для быстрой диагностики диска если его состояние не является критическим, скачать приложение можно на официальном сайте. HDDiscan – это бесплатный инструмент диагностики жесткого диска, который также читает Smart проверять состояние SSD и других параметров. Тест диска предоставит вам файл журнала, содержащий подробную информацию о его состоянии. HDDiscan поддерживает различные устройства хранения памяти, RAID массивы, жесткие диски с интерфейсом IDE, SATA и SSD, а также флешки. С помощью данной утилиты вы сможете проверить диск на наличие ошибок, которые не могут быть обнаружены базовыми утилитами Windows а именно плохие блоки и секторы. Провести различные тесты. Чтение, проверки и стирание поверхности диска. Здесь есть монитор температуры для всех жестких дисков, подключенных к этому компьютеру, а также экспорт любых данных в виде настраиваемого отчета. Ну и как я и говорил в начале видео, в Windows есть встроена утилита для проверки жесткого диска. Чек-диск Windows 10.8. Уже проверять диски на наличие ошибок автоматически, но проверку можно запустить и вручную. Для этого нужно открыть свойства нужного диска и перейти во вкладку сервис и здесь нажать проверить. Или запустить команду Disk" в командной строке. Данная утилита поможет найти и исправить только основные ошибки файловой системы. К сожалению, она не предназначена для поиска всех типов ошибок, и с ее помощью не удастся произвести диагностику HD-диска. Однако, используя CheckDisk, вы сможете исправить ошибки на устройство хранения данных и даже исправить некоторые поврежденные разделы. В результате такие разделы будут помечены особым образом, и другие инструменты будут игнорировать их при чтении и записи. Подробнее о том, как проверить и исправить ошибки жесткого диска с помощью этой программы смотрите в другом нашем видео. Ссылку на него вы найдете под данным видео. В завершении хочу сказать, что это далеко не полный перечень инструментов для диагностики жестких дисков. В данном видео представлены лишь несколько популярных из них. В случае необходимости под видео вы найдете еще несколько бесплатных утильников. А теперь о том, как бесплатно получить программу для восстановления файлов. Чтобы бесплатно получить Hetman Razer, подпишитесь на наш канал, поставьте под этим видео палец вверх и обязательно поделитесь роликом в любой социальной сети. Пришлите ссылку на ваш подсоцсети нам на адрес hetmanrecovery.com и в течение недели мы вышли вам регистрационный ключ со сроком действия на 30 дней и ссылку для скачивания программ.